Я могу вам сказать, какие впечатления у меня вызывает вот это вот знаменитое выступление господина Пономарева, где он там все взял на себя, да? Ну, не совсем на себя. Ну, я понимаю, да. Он во избежание, как говорится, правовых последствий, так сказать, все это обрек в некую такую конструкцию, чтобы мне, так сказать, уполномочили сообщить вам от лица, как говорится. Понимаете, Легаль... Партия Шинфейн, легальное крыло Ирландской революционной армии. Это, эту конструкцию мы знаем, она оказалась работоспособной, и партия Шенфейн прошла даже в парламент Великобритании, как вы знаете. По-моему, даже сейчас. Да, но сейчас уже Ира, так сказать, расформировалась и ликвидировалась, а она, так сказать, была и членом парламента еще, когда Ира действовала. Вот. Я, я все это понимаю, тут нет никакой новизны, просто дело в том, что ведь в отличие от киевских, как говорится, коллег, мы же ведь господина Подмарева знаем не первый год, да? Вот. И мы знаем, каким образом он в Государственной Думе оказался, в списках партии Справедливой России, кто его туда лоббировал, да? Вот. И это же не секрет, что лоббировал его господин Сурков. И, собственно, господин Пономарев очень долгое время, пока Сурков был при власти, в общем, не особенно скрывал свои связи с ними. Вот. И... А, если господин Сурков, как, как человек, который, как говорится, лоббировал господина Пономарева, устраивает э, Офис Президента в Киеве, то окей, у нас никаких проблем нет. Вот. Но, соответственно, я, я, и, и, и здесь я не вижу никакой проблемы, просто это соответствующий бэкграунд у человека. Потом давайте вспомним, как господин Пономарев оказался в Киеве. Да, там, было возбуждено уголовное дело по поводу каких-то немыслимых гонораров, которые он получал от Виксельберга, и против него, и против Виксельберга было возбуждено уголовное дело. Вот. Там были какие-то, в общем, достаточно невнятные объяснения, ну окей, так сказать, бежал от кровавого режима, так сказать, от охранки, окей, и так далее, и так далее. Но опять же, это такой бэкграунд э, остался. Вот. После этого, там, совсем недавнее время, господин Пономарев вот уже последние шесть месяцев с помощью тех э, средств массовой информации, которые у него есть, заваливал, как говорится, фейками э, всю, весь интернет. Там, публиковал какие-то поддельные документы э, за подписью там, чинов из Министерства обороны там, и, так далее, и так далее. Все это были фейки. И когда я лично ему звонил и спрашивал, а какая цель, вот зачем ты фейки-то постишь? Он, так сказать, хохотал и говорил, что он создает информационный шум и что, так сказать, пускай в России сказать, думает, что с этим делать. Надо создавать такую, вот, в какую-то информационную кашу, которая будет соответствующее настроение формировать у общественности. Вот. И э, теперь, вот, так сказать, без всякого перерыва он вдруг заявляет, что существует некая национальная республиканская армия, которая совершила теракты. И вот он типа ее теперь э, уполномоченный ею э, человек, который будет представлять ее интересы и типа все люди доброй воли, которые готовы так сказать, на вооруженную борьбу с путинизмом, они должны стать под его э, знамена. Ну извините, а почему я должен так сказать, считать, что это не фейк? Есть ли какие-то релевантные и независимые пономарев доказательства существования этой национальной республиканской армии. Даже господин Арестович, который выходил в эфир вместе с Пономаревым, даже господин Фейгин, выходивший в эфир вместе с Пономаревым, они даже слова такого не произнести. Национальная республиканская армия. Они говорили о каком-то регионе свободной России, еще о чем-то. Но НРА это произносит только один Пономарев. И вообще, так сказать, тема связи между НРА и убийством Дарьи Дугиной, это исключительно конструкция, которая артикулируется господином Пономаревым, больше никем. Я не хочу уходить а, вот, в детали всей Но, этой поэтому, истории, да. и не хочу, чтобы мы переходили именно на личность а, Ильи Пономарева. А что вы думаете вообще? О Но вы этом? меня спросили о том, что он заявил, как же я можно не обсуждать говорю. его личность. Я говорю именно да. о так сказать, конфликте идей. Как вам сама идея о том, что надо а, бороться именно с оружием в руках, с путинским режимом? Вы знаете, я ничего, так сказать, большой сжоги у меня это не вызывает. Я считаю, что вооруженная борьба с путинским режимом имеет право на существование. Я даже ничего не имею, больше могу сказать, я ничего не имею против партизанской войны, так сказать, в России. Но если мне в качестве такой партизанской войны э, представляют убийство э, там, беззащитной женщины в глубоком тылу, и более того, э, выставляют ее, так сказать, постфактум, как там, одного из злейших, так сказать, чудовищных фашистов, которых только мы видели человечество. Вот. И что, типа, вот она и была целью этого теракта, а не не там ее полусумасшедший папаша, да? Вот. Ну, извините, это вот ничего, кроме, так сказать, грусти и сарказма вызвать не может. Ну, ребят, ну вы сейчас, так сказать, накачиваете мертвеца несуществующим масштабом. И просто таким образом пытаетесь оправдать то, что вы, грубо говоря, промазали. Даже если это вообще вы сделали. доказательства того, что это вы сделали, даже нет. Понимаете? Вот. Там для меня, так сказать, прежде всего, показателем фейковости всей этой НРА является то, что ни ФСБ, ни СБУ вообще никак не клюнули на Пономаревское заявление. ФСБ выдвинула свою версию, а СБ вообще никакой не выдвинула. Просто сказал, что это не мы и все. Вот. Поэтому, извините, вот этот вот пас, который, так сказать, Пономарев дал, он потенциально чреват очень большими, так сказать, проблемами. Вот. А пока он просто повис в воздухе, никто его не подхватил. И на сегодняшний день, мне кажется, что как сейчас, так сказать, пытаются передать несуществующий масштаб <coughs> покойной Дугиной, так сейчас при, при, при, при пытаются придать несуществующий масштаб нынездравствующему <coughs> здравствующему Пономареву. Вот. И все вот эти вот телодвижения, которые предполагаются там, в ближайшее время, завтра, по-моему, у них какой-то круглый стол, пресс-конференция, мне кажется, что это вот де деятельность именно такого порядка. Не, ради бога, если офис президента готов Пономарева выставить, как говорится, альтернативу, я не знаю, Каспарову, как человекодействия, ну, окей, это их выбор, но мне кажется, что это ошибка.